Сириа, пахта варя, сигува, сигадфа, усиря, пахтава, Ахари я жалзи, садал от ига, нава ему сапа я зимурат, Мунязи Мурат, вахгалаз яшат, валаи гузельди, Зиашкодис Атана, Кузельсачи ми I'm not afraid. Зиариа, Бахта варья, Зиду Зигат вариа,